Во без на богатство и приму для Божие. И кто познал Господи? Или кто был советником им? No, no, no.